Всем привет! Сегодня 31 декабря 2015 Серьёзно? года. Это последнее видео мое, видимо, из 2015 года. Мы у наших старых-старых друзей. Максимально старых друзей. Сейчас я вас с ними познакомлю. Это Александр 100 рублев. 100 рублев, как правильно говорить. Рублев. 100 рублев. Не евро. 1 долларов. 1 долларов, да. если бы ты был 70 рублей, то ты был бы 1 долларов. 73 уже. Так, но со вторым человеком пока вас не могу познакомить, потому что он занят. Переодеванием. Переодеванием. Вот, Анастасия тут у нас красится. Нет, покажи, где у тебя глаз один накрашен, давай. Не два. В общем, мы отмечаем Новый год недалеко от дома, буквально в трех домах, двух пьем род, вот. не роду тебя. Александр видимо. нам делает махыту. Он в прошлом бармен. У вас пить-то осталось? В прошлой жизни, а? Потом на ну что пить-то по.. Потом... Анастасия бухенькая. Оставили ему деньги. <с. <с. Да, да, да. Осталось ли у вас на что пить? <с. Бомжи такие. Не мужики, мужики, а бомжи пошли. Анастасия, короче, прочувствует кризис. Знаете, что это за тема? Зачем вот так вот крепить? Охер знает. Красиво просто и все? Типа да. Может лучше туда тогда? Ну хочешь, спихай туда. А да. где мой? Это а мой? Да. Ну, вообще, знаете, только... Там у тебя сплошной лайм. Это мой? мой. Что ты все съел. <laughs> <laughs> так, ждем пока Сима выйдет. Вот так вот ребята живут. Принтер, Грузно. компьютер, <laughs> гитара, Саш, ты сыграешь на гитаре для моего видео? У тебя будет Блин, примерно да, 200, 200 просмотров, <laughs> 200 тоже хорошо. Сейчас. Давай, я помню, я помню. стульчик из это и не языки, из моего салона красоты У Саши два салона красоты Посмотрите, как живет человек Два салона красоты Ты аккорды смотришь? Да Сегодня будем смотреть Как Путин нас поздравляет всех Скоро, в что я ем Я слышал защелочку, Значит, в тюмбель вышла Ты пока смотри аккорды да. А ты где, не переодела же вообще? Да Симбель — это такое татарское имя, для тех, кто не знает. Это девушка Саши. Ну, может, и жена когда-нибудь. Я не могу заикнуться об этом. Не заикнуться об этом. саши мы познакомились в 2012 году. Нет, 2013, наверное, 12, да? Да. 2013, Саша проводил ночь но. Мама, я люблю. Да. Да. проводил ночь кино, провожу. Кстати, у нас еще заказчик из Уфы появился. Да. Саш, ты знаешь, вот я тебе скажу на видео, в, тай... в тайне, короче, для тебя, до сих пор я и Анастасия отпрашиваемся на ночь кино у наших... Это родители Насти. Хотя, на ночь кино уже год не проводили, сколько. Давай. Ну, что вы и спите, с ней только по субботам. В общем, играет Александр... Песня «Анаконда» «Мама, я люблю как Арен, мама, я люблю сатану, мама, я некрофил, мама, я предал страну, мама, я люблю тратить деньги на шлюх, а все потому, потому что я крут ладно. Сначала был Я сдамся. Начал был мощный. Я пью мохито, потому что я богатый, а я просто пидор. То есть парень гей, ты знаешь? Чего? Он три раза пел, успел в этой песне, что он гей. Саш, я сейчас не знаю. А вот цунарька, вот смотри, вот если вы спите здесь, вот на этом диване, да? Да. Кто спит вон там? Да ладно, не врите, вы прилетели кого-нибудь. А вот это вот Love, это Love radio, же, да, по-моему, Нет, это Сашина Love. Что это Сашина Love? Короче, с этой фигня он мотался в Уфу, uh -huh. там на какую-то вечеринку, на какую-то вечеринку, и потом привез сюда, это там надпись есть. Ого, это сердце проделало. Тысяча пятьсот километров прежде, чем стать твоим. И не раскололась. Помни об этом в трудные времена. Твой бурый мишка. Ты романтик. Это твое платье Надо. А че вы занимаетесь? Ого. Селфи без меня, значит. Кинули меня, значит. Иди сюда. Я пошел бухать. Мы в сняли, как ты пошел бухать. Мы играем в игру, называется она... Бэн! Тут все очень интересно про шерифов всяких, про других героев. Про слоган. Андрей, ты бедовая Джейн! Бедовая Джейн! Знакомьтесь! Это вам не всякая там ерунда, это бедовая Джейн, детка. Семейный. Настя приспичила в часов ночи Поиграть в игру. Ты драться будешь, что ли? Ну, типа, нет. Настя, э, в общем, вот, телефон я подарил Насте. И как только она его взяла в руки, она скачала себе игру. Человеку столько лет она скачала себе игру. Что за... еще пританцовывает. Настюша... Вам не стыдно? Всем спасибо, кому-то, что мы идеальная пара, За комментарии надо говорить. Не души, Настюша не. пьянь не, вообще, она выпила не. очень много уже. Анастасия переоделась в другое платье, у нас же за вечер два платья должны поменяться. Мы же мажоры какие-то, как Руслан говорит. Я, кстати, вот когда в Москву переехал, этот, в Москве, а, из аэропорта... Куда ты переехал? Приехал. Из аэропорта в Express садится, нужно же билет купить Я купил билет и за три минуты потерял его, представляешь? Я сейчас купить еще один, а он стоит 500 рублей примерно Охренеть Вообще жизнь такая Вот, 500 рублей просрал, можно сказать Теперь мы пьем пиноколаду. Еще один на такси за Это я пью пинаколаду Ну, в смысле, ты пьешь, а я пью Макита. Ты не натурал, посмотри Она Настя пьет пинаколаду А Настя Ой А Настя кстати, меня везде все так зовут. Анаси. Кидай кубик анализа. татуажи тоже анасии. кубик. Вот и наступил 2016 год. Тут у нас играет Дим Российской Федерации. Это Александр Сюмбель и Анастасия были вот с нами, со мной. Бля, а вы смотрите херню, а не попадете. Это же не онлайн-трансляция. А, ладно. Ну ладно, вы все рассмотрите херню. Это же. Это же не пересколка. А, а, не только... Я держу GoPro в руках, чувак а, Их же можно, нельзя их символизировать Я не знаю В общем, а, я выпиваю свое желание Настасия уже проглотила свое желание Я выпила, А, я желание выпил. ее горит Симбель выпила очень большое желание Саша тоже выпила Я вижу, как у него застряло в зубах Я подоел Вот здесь мое желание булькает Наслазь будет собой, но курс рубля сука это пиздец <соцентрический коди -ся> но несмотря ни на что пришла судьба злодейка и у любви у нашей села благодарен В небольшого роста Хотел солдат пройти мимо Но это было непросто Ведь мама, анархия Папа, стакан, портвейна Мама, анархия Папа, стакан, портвейна И вот и все. Еще ну, ну, а по факту Мама пиноколада С нами две девушки сидят Никого не пиздим Мы превратились из мужиков, из ребят Мама больше не анарна Группа крови на рукаве Мой порядковый номер на рукаве Пожелай мне удачи в бою Наши снеги и в наших слезах Не пульсация вен Перемен Мы ждем перемен Правый или в левой руке? Правый А есть че? А, помогай, ну помогай, помогай. Каким-то кольцо, на ее замуж зовет Ну давай Правый Левый Давай, Давай <смех> Дарин. <смех> а <так смех> ты кто еще не открыла? Ну, все равно приятно. А знаю, там что такое? там такое? Че Чего там, ну ка? Не скажу. <смех> ну скажи. Не скажи. Я знаю, там уже по надписи можно понять. А что там за надпись? Ну я хотел, короче, не знаю, не знаю не повторюсь. Она такая была меня угадала, это я потом придумал, пошел к на карточку. И он мне подавится сертификат! Ну, сертификат в У меня сейчас нет, будет ну, куча клевого нижнего, <блея>. ну, нижнего ну покажи насколько... ну давай посмотреть, надо ну, на канал будет смотреть. Ну дай! Энканто, что это? А че не миловица А у Энканто вообще классно да? У кого-то а будет хороший секс! Знаешь ли, из-за этого вообще прекрасно! ладно, ладно. Где это инканта? Да он во многих этих торговых центрах есть. И сейчас мой подарок. Давай это мой теперь твой подарок. Бригин тоже. Как ты догадался? А, ты вы вместе давай, Ну, короче, он меня просил. Ладно, он свой не упаковал. А я в своей он очередь... и так красивый, я в свою очередь не нашла красный носок. Я даже я не нашла красный носок. Я даже сказала, что красный носок будет. А, он там, я могу даже пойти поискать. Да. Ну давай. Она его просто недавно туда положила, видимо. Да по-моему давно сама. То столько вещей впереди. Ой, я не могу спать, слишком крипил. Она на шкурку я попала. Прикинь, подарок не нашла. О, она вспомнила, прикинь, последний момент. А при чем тут носок? Ну, на подарок, да. Ну, носок, куда подарки Ну, рождествует, конечно. Ну, на, только на я Там деньги, прикинь. На развитие бизнеса. Молодец, Арла. А ты о чем думаешь? Я там не нашла. А <социт> <социт> о чем думаешь, пока что. Нет, там он не у Вот показать. как, это как я тебе вчера дарил телефон, я такая у нее спрашиваю, это что? Но... Сертификат? Да. Да, он да, он да, он да. Он куда? <социт> ну куда? <социт> <социт> <социт> я тоже считаю, что я <социт> разжерел. Арла. О, крутой подарок. Спасибо. Крутой подарок. Я тоже хочу спортзал. А я тоже хочу в спортзал! А что он тебе подарил Настя? Мышку Apple! Apple! А Apple! Я? Он мне телефон, платье и себя. Офигеть, 6 месяцев. Утро, чтоб варить приезжал. Офигеть, 6 месяцев? Прикинь, да. Ность! Пищеварен Клаб, кстати, хорошее место. Тебя посидят. Чё ты их не снимаешь? Ну, я снял уже. Вместе пойдем выбирать. О, вот это О -о -о. надо снять. Подожди, так неприкольно. Это должно быть для него что-то необычное. Я уже столько необычного и показывала. Вот видите, как... Настя, это камень в твой огородик. У Симбель и Саши было столько необычного. У Где нас столько необычного, необычного было за этот год, начиная с прошлого Нового У года. У нас больше. Вот они. больше. Я необычного. уже не могу надеваться от этого необычного. О, опять необычное. Можешь просто, может, пенсионерская поза. Ну ладно, ну, ладно, через неделю, через неделю. После раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну ладно, хорошо, хоть не двадцать, как в прошлый раз. Дело такое, хоть... когда я не думаю, лежу Ой, я себе, жениться, а это рок без меня не силен. Нет, я это оставлю.